Всем привет! Сегодня бы хотел рассказать о такой прекрасной программе, как OBS Studio. Она очень компактная, очень легкая, для каждого ПК, даже для самых слабеньких. Я очень рекомендую эту программу, потому что с ее помощью вы можете делать запись с экрана, когда вы хотите, например, какую-то игру показать, или просто, просто отправить другу, например. Или делать прямые трансляции, так называемые стримы, так как делаю я. После установки этой программы я вам рекомендую поставить галочку «Включать эту программу с правами администратора». Чтобы каждый раз не кликать «Открыть как администратор», я бы вам посоветовал просто тыкнуть правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства», зайти в «Дополнительные свойства» и просто нажать здесь галочку, чтобы каждый раз эта программа открывалась с правами администратора. Кликаем «Ок», кликаем на «Применить» на окей и готово. и теперь каждый раз когда вы будете открывать данную программу у вас будет появляться вот такое вот окошечко тут просто выбираем да и программа запускается почему именно с правами администратора к сожалению в этой программе есть куча ошибок и если вы запускаете эту программу без прав администратора могут быть какие-то неполадки это был первый пункт, который я вам советую, чтобы у вас не возникало никаких проблем.